Дорогие друзья, рады приветствовать. С вами инвестиционный центр Павловы и партнеры. И сегодня вопрос от нашего подписчика. Что делать, если конкурсный управляющий говорит, что не может найти документы, постарается за неделю их найти, перезвоните мне через 8 дней, а торги подходят к концу? Если конкурсные управляющие не реагируют на вашу просьбу предоставить документы, а торги подходят к концу, вы можете пожаловаться в СРО. Напишите вашу проблему о том, что вам не предоставляет документацию, отправьте это письмо. Можете отправить два письма, поставьте в копию конкурсного управляющего. СРО обязательно отреагирует и вам предоставит документы, но правда это может занять время. Друзья!